Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Подростковые драки стали особым явлением в нашей стране. Сообщения о кровавых конфликтах между школьниками напоминают хронику боевых действий. Так, подростки учинили массовую драку на дискотеке в ДК «Красный Октябрь» в мансийский нескольким школьникам потребовалась экстренная медицинская помощь. Днем ранее подростки устроили драку прямо в магазине на северо-востоке Москвы. В столице же субботник с участием школьников закончился по ножовщине. В Астраханской области школьницы избили свою сверстницу и сняли это на видео. Почти аналогичная история приключилась в Казани, где подростки поколотили своего одноклассника. Товарищ, правящему классу капиталистов, не нужен умный и думающий народ. Поэтому он разрушил систему советского образования, которая не только учила, но и воспитывала человека. Человека с большой буквы. Отсутствие знаний и пропаганда насилия уродует наших детей и делает их легкой добычей для идей фашизма. Прокуратура города Полевского Свердловской области организовала проверку Факты лечения малолетней девочки просроченными лекарствами. Факт предоставления медицинских услуг ненадлежащего качества был замечен мамой малышки 2018 года рождения. В ведомстве организовали проверку по данному факту. Лечение проходило 29 марта в больнице Полевского. По словам мамы малышки, у ребенка ухудшилось состояние здоровья и она была госпитализирована в поликлинику с диагнозом кишечной инфекции. Экономия, экономия, экономия. Нет почти ни одного учреждения в странах капитализма, что не готовы сэкономить абсолютно на всем ради прибыли. К сожалению, даже здоровье малых детей не является исключением. Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал не приписывать победу в Великой Отечественной войне Иосифу Сталину. Победа это, цитирую, заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ нужно в наше время. Конец цитаты. Капиталистическая власть ведет активную пропаганду против советской власти и Сталина как одного из выдающихся ее деятелей. И РПЦ, как структура, призванная защищать интересы правящего класса, включена в эту работу. Но как бы ни старались буржуи, Имя Сталина, как руководителя СССР в годы войны, слито с победой советского народа над фашизмом Европы. И подтверждение этому его портреты на 9 мая в руках простых людей. Пермским преподавателям русского языка и литературы из школ номер 48 и 49 могут снизить заработную плату до 16 тысяч рублей в месяц. Это может произойти из-за уменьшения нагрузки до 16 часов в неделю из-за запланированного слияния учебных учреждений. Вот оно, буржуазное отношение к людям, обучающим молодые поколения. И какого же прогресса мы добьемся, загоняя население в средневековье. Аналитики Риа Рейтинг подсчитали уровень безработицы. Новосибирская область заняла 57 место из 84. Специалисты почитали уровень безработицы в Новосибирской области. На 100 открытых вакансий приходится 291 безработный, а в среднем на поиск нового места работы Новосибирец тратит 5,8 месяцев. В капитализме безработица и армии безработных является обыденным явлением, при этом трудящимся приходится постоянно конкурировать между собой в погоне хоть за каким-либо заработком и любой даже самой тяжелой работой лишь бы выжить и прокормить семью. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, строй при котором у каждого есть право на труд. Пиши на почту в описании. С вами было новостной бюро Совета коммунизма. Честным взглядом на происходящее. До встречи в следующем.